Уже замерзла. <с> Ребята, всем привет. Всем привет, друзья! Начинаем выпуск номер 48. А пока Ксюха его начинает, я уже кое-что успел сделать. Погнали, покажу. Так я тоже не сидела. <с> Та да да да да друзья, доводчик на дверь установили. Сейчас я вам продемонстрирую его работу. Доводчик на дверь до 110 килограмм короче из леруа самый дешевый все как мы любим устанавливается легко сверху до самореза. сюда два кровельных загнали потому что ничего не удобно и отрегулировать для нашей двери давай сейчас стой Видно? Да. до этого мы открывали и она улетала, улетала. туда а теперь ну, у меня просто сил мало вот и сама закрывается да Паник и все. Вот, потому что здесь э, щель. щель появлялась. Такая. Но она, да, не захлопывалась а до конца у нас, а теперь все захлопывает а теперь мне надо кашу по чтобы дверь эту открывать. Нет, теперь просто, чтобы ее открыть, надо к ней лицом вставать и толкать. Да, ну можно другой рукой, наверное, будет поудобнее. Левая вообще которая слабая. <свят> ну вот, будешь качать, как раз левую руку. Буду стоять, но только открывать и закрывать, <свят> как гантеля будет. Ничего, разработается все, и будет ништяк. Также у нас тут шпарят обогреватели. Температуру засекаем, а, уже прогрелось немножечко 15,3. На улице 12,5. И, девчонки, тут чай. Мама уже тут хомячет без чая. <свят> Убей, ну, вот. пожалуйста. А, какие твари! И на стене Саш ожил тоже он. А так грелся? Все, полезли все живые существа в тепло. Саш, пожалуйста, пауки. Я пауков боюсь больше всего. Мне сказал, Бендри, ничего не страшно. Давай их выкинем. Змеи вообще обожаю. Пауки это кошмар. Вот этот красивый. Все, погнали работать. Не Капец, ты... А их нельзя убивать. Дождик да, будет. Она, дождик будет, да? Вот не надо, Мимо. Нельзя убивать. Все, друзья, погнали работать. Дамы и господа, друзья, наши зрители, сейчас я хочу немножечко отвлечься от дачи и переместиться в квартиру. А здесь, как вы видите, рядом со мной стоит вот такой вот товарищ. Это самогонный аппарат, который нам прислали в подарок наши партнеры с Уральского завода бытовых изделий. Впереди у нас зима, праздники, холодные вечера и, конечно же, застолье. Какое застолье без горячительных напитков? Этот аппарат поможет нам в этом, потому что домашнее всегда вкуснее. Хотелось бы пробежаться по плюсам данного аппарата. К ним я в первую очередь хочу отнести двойное капсульное дно, благодаря которому данный аппарат можно использовать на любом типе пит, в том числе и на индукции. Конечно же, это крышка с кламповым креплением. Есть все необходимые примочки, это и клапан сброса давления, это и термометр. Также в моем аппарате имеется сухопарник, друзья, он со сливом сивушных масел сразу идет. И в сухопарнике есть насадка арома, то есть мы туда можем положить любое ароматическое вещество, которое хотим. Аромат которого, вернее, хотим придать нашему конечному продукту. Допустим, цедра, апельсина, лимона, разные травы, разные специи. На ваше усмотрение все, что вам нравится. Можете делать собственные миксы. Можете гнать, кстати, самогон вообще из всего чего угодно. Здесь вот есть книжечки для рецептов даже самогон из риса. То есть, это водка саке, так называемая. Есть из картофеля, есть просто из сахара, самая обычная брага. В общем, все рецепты здесь есть, ничего сложного, можете ознакомиться в книжечке, которая идет, конечно же, в комплекте. Все шланги, все, что вы видите, вот сейчас здесь на моем столе, это все идет в комплекте. И спиртометр, и зажимы, и шланги для слива сивушных масел, для слива готового продукта. И также холодильник подключается, выход, вход воды с помощью вот этого большого шланга. На выходе, кстати, вы можете получить до 5 литров готового продукта после второй перегонки. Представляете? А объем самого бака составляет целых 20 литров. Вот. Но это, конечно же, не все. Наши партнеры сделали нам не один подарок, а целых два. А какой второй подарок, друзья? Я предлагаю вам отгадать в комментариях. Это вам небольшая подсказочка такая. Его мы рассмотрим в следующем выпуске. Друзья, предлагаю вам ознакомиться с полным ассортиментом продукции у ребят на сайте Уральский завод бытовых изделий делает не только самогонные аппараты и не только такие, кстати, у них огромный ассортимент. Также ребята производят различные просто аксессуары, различные изделия для дома, для дачи, для фермы. Вы можете найти у них на сайте просто невероятное количество всякого разного, в том числе и автоклавы, и коптильни, и самогонные аппараты. У них есть даже духовка, которая работает на углях. Найдите у них на сайте, очень интересная штука. Все ссылочки, конечно же, будут в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Переходите, смотрите, отгадывайте, что мы будем делать в следующем ролике с нашим вторым подарком от Уральского завода бытовых изделий. Ну а мы продолжаем продолжать на нашей даче. Хватит отвлекаться, пора работать. А пока Саша устанавливал там доводчик, мы с мамой собираем урожай. Первым делом собрали всю свеклу. Сейчас сложим все просто в пакет и спустим в погреб к родителям. В аренду взяли погреб у родителей. Вот, и начали сейчас выкапывать морковь и весь огород соответственно постепенно сейчас начнем собирать распределили мы морковь это все на зиму на заморозку это у нас идет на свежевыжатый сок и это на покушать сейчас это вот который неаккуратный где я лопатку прорубила. вот вот такие вот у нас вот три кучки получились кучки правда не хорошо звучит в общем вот это на в погреб это носок. Так, я уже на втором этаже. Отец у нас забрался на вышку. Он сейчас приступает к ее разборке. Хотя бы за сегодня вот постараться вот эту вот макушку разобрать. А уже все остальное потом попозже. Ну, не знаю, посмотрим, как дела пойдут. Короче, батя занимается. Он скидывает оттуда всякое разное лишнее. Все летит к нам на участок, не переживайте. Вот, А я для чего сюда поднялся? Смотрите, какой здесь ужас. Я сейчас, наверное, доски повыношу вот в эту комнату, где я нахожусь, а там приберусь. Наведу небольшой порядок и буду пароизоляцию по, пол, по потолку по нашему первого этажа растягивать. Для чего? Для того, чтобы наши обогреватели не грели воздух здесь. То есть мы пароизоляцией отсечем теплый воздух, который идет снизу, для того, чтобы комната наша быстрее прогревалась. Временная мера на эту осень. Потом эту пароизоляцию также оставим здесь, уложим утеплитель и уже постелим полы. Пока что просто пароизоляцию. Где? Потому, что ее забыл, я тебе с улицы. А где она? Вот в руках у меня. А где Ксюшка-то? А во, вон, Видите? смотрите, в дышке Ксюшка. Тебе подать ее? Нет, пока что не надо. Ну, оставить тогда тут? Да, оставь там пока что. Короче, все, вон там, вон Ксюшка принесла рулон, дэшка пароизоляция Так, ребята, пока батька там пилит, режет. Девчонки тут занимаются своим садом и огородом. Вот помидоры. Вот помидоры, вот перц пакет. Тыква. Вот, короче, все уже выкопали, морковь, свеклу, все убрали. Вот здесь вот что росло, здесь тоже все убрали, что росло. Тут убирают. Короче, наводят красоту в огороде. Все, что не дозрело, нам очень жаль. Вынес. все Да? Да, поездки, есть, это, да. <laughs> все понятно. А, листья от помидоры можно чуть-чуть туда накидать, в туалет, да, и да. запах уберет. Писали Но нам подписчики. Друзья, вы нам побольше лайфхаков, пишите в комментарии, потому что мы ведь только, только начинаем, если кто-то еще какие-то лайфхаки знает, давайте всегда, секреты там всякое будет. такое, как спасибо. помидору, да, вот такую вот сохранить, как лучше ее сложить, чтобы она дозрела. Всем, кто советовал нам про холодильник советы свои давал, всем спасибо, Реально. да, мы потому даже и что... не думали о большинстве <с того, что нам там написали. Я, знаешь, я в первую очередь я не подумала, то, что мы уезжаем и uh -huh. мы включаем электричество. Uh -huh. А вот только все заморозилось, там uh -huh. родные с собой оба были, ну, там с пятницы на воскресенье. Не, ну мы электричество-то сможем оставлять, один автомат на холодильник, ну, как в квартире, сделать и ну, оставлять это, его. Я самое главное, что ты потом перед выходом вон там на <связь> <электричество> <связь> Не забылся. Так, отец зовет, побежали. <связь> ты звал? Да, включи меня. <связь> <свят> Ух ты, нифига себе. И она все выключила, да? <свят> Ух, а мы не снимали ничего, ⁇ моё <свят> Давай аккуратнее. Все. А да. Да. Они верхушку разбирают. Наш папка вон на самом верху. Саша, на чердаке там что-то порядок новой. Пап наверху у нас. На самой вышке. Разбирают вышку. Как все будет готово, потом они вам покажут, ребятки мои. Так. На салат мы сорвали две помидоры. Будем делать с Ксюшей салатик на обед. Посмотрите, какая. Это не помидоры, это помидорище. Как будто тыквы. У нас помидоры с тобой на салат, как будто тыква. Ага, большая, да? да, Ксюша все порядок наводит. Все почистила, все убрала. Умничка моя. Это мы будем забирать в ящики. Домой будет доспевать у нас. Так. Саша здесь выкидывает все со второго этажа. Разрушил он это бунгало, которое вокруг кровати было сделано. Не вот, боимся? Саня. Нет, не боимся. Ды Разбирается все не так уж и быстро, между прочим, да? Ну, От... мы -то в снашили, а то Саня все говорил. Сейчас. Мы быстренько, мы быстренько. Ну, за день должны мы её разобрать. Посмотрим. Ну ага. да, кидай сюда куда -нибудь. Я сейчас пылесошу, и после этого начинаю закатывать все пленкой. А девчонки тем временем идут наводить порядки внизу, потому что больше пылить я им не буду. И готовят нам обед. А чем ты пылесосить будешь? Так пылесос мы вот. привезли. А, вы пылесос привезли? Проще подарили им. Понятно, шутки за 300. Итак, друзья, навел я здесь порядок. Смотрите, дощечки подмел. Все прибрал, все вынес. Короче, теперь вот такая здесь комната на втором этаже тоже у нас есть. Решил я пленку с этой стороны не тянуть, потому что смысла мало. Видите, он там он все светится. Это туда вниз на первый этаж дыры сквозные. От того, что я здесь пленку натяну, мне кажется, смысла никакого не будет. Вся эта грязь так и будет дальше туда лететь. Это нужен строительный мощный пылесос. Нужно все это делать по-человечески, все это будем делать, когда начнем все вот это вот добро ломать, все эти стены и крышу в том числе. А сейчас давайте закроем туда дверь, она здесь имеется, хотя бы вот так, чтобы там не было сквозняка, вот из этих ставон, ставень. тем временем отец там вышку тоже вверх разобрал. Сейчас спустились мы на обед. Ну, он, вернее, уже спустился. Я сейчас буду спускаться. Девчонки там порядок наводят, потому что вся пыль вниз летела. Нашел... Ну, не нашел, а набрал целый пакет еще керамзита. Это будем здесь куда-нибудь высыпать, заполнять все эти пустоты и низины. И ведро мусора собрал. Короче, второй этаж привел в божеский вид. И нашел там, смотрите, что. Давайте. Лотерея. Что это такое? КЛВЗ. Как думаете... Все запечатано, никаких маркировок, ничего нет. В общем, вот такая вот бутылочка жижи. Вскрывать мы не будем, пока не почитаем, что вы там напишете. Вдруг это какая-нибудь трава непонятная. Короче, давайте рассказывайте, что это такое, кто это знает. Вот, а я иду вниз помогать девчонкам убираться. Ну, наверное. Так, в общем, Саша у нас там чем-то занимается. Я посуду мама у нас казан будет. <свят> Саша ее пришел запрячь. А он же чистый? Он почти. чистый совершенно. Сейчас это солью и сполосну. Что, губку дай тебе? Не надо, я этой вытеру. Угу. Вот. Водичку включим, его и все. Ой, яблочки какие красивые, такие розовые, розовые. <свят> Вообще. Или взять губку? <свят> <свят> ну <свят> вот. Папа у нас там сверху работает. Мама вот напоминает мне. Санчес нашел у нас эм, КЛВЗ, по-моему, написано. Ну, мама говорит, это водка такая раньше была. Ребят, ключ нашли. А он маленький, не подходит нам. Угу. Еще больше надо, представляете? Спасибо. Это какой? 64 плюс? Наверное. Или 128 плюс? Да. Мы тут это с мамой за подсолнухами бегаем. Так. Папа там разбирает. Уже явно стало этой конструкцией меньше. Да? Вот и вот всё. скидывается сразу. Ребята, раньше мы в квартиру делали вот такую вот полочку, здесь крюки и вот так должно крепиться. Вот снизу два узелка. Это мы такую полочку хотим из нее сделать, типа для специй, для мелочевки. Сюда? Да. Натяни. Снимаю. Да, <смех> Она низу, что ли, будет а? да мы все ее полностью разрушаем. Mm -hmm. И вот этот бак вот так mm -hmm. переворачиваем. Ой, сейчас будет миллион комментариев, что как вы папа пустили на эту вышку? Тут все кровельщики. Это еще не самая высокая высота, да? Да, завтра поехали меня снимать на какой высоте будем? На четвертом даже лазить. На четвертом? Пипец. Полочка на месте. Я пришла сюда убираться, а Саша пошел чинить скважину. Что-то случилось с насосом, либо что-то с водой. Пойдемте вместе. Ты, Акс? Подходим, берем, вставляем. Насос не включается, потому что ничего. Ну вот, все, включилось. Конечно, течет, папа пришел и все сделал. Я в этой семье папа, это не, не он. Да провод, похоже, в самой скважине что-то перегнулся, может быть как видите все супер-пупер самый дешевый насос из леруа не подводит Я забирала, а. он да вы показали пойдемте покажу про, про что Давай мы сегодня покой, шутим тогда. нет это в музей в наш нарис как удобно к порог за под с дверью ну, с полом сейчас подобно когда нету нормального крыльца, надо то, что большое, Террасу надо. Да. Но это потом, друзья, вопрос-ответ у нас будет с, по... Ой. Да. с, по... поедем, с поездки. Куда? Домой? Домой? Наверное, да. Да, сейчас быстренько все закрываем. Выбежем. Ну, нам уже минут десять, мам, И мы сейчас. ждем. Так, а это? Вот, вот это он идет. на иди. Мы завтра еще а, сюда приедем. Не надо, я сама. Вот проект, собственно, мы шутим, что я вам на втором этаже там показывал, спрашивал. Все подумали, что это водка. А, ты тоже на втором этаже еще показываешь? Конечно. Я на улице показываю, что Короче, бутылка сегодня главный герой нашего видеоролика. Все сделали, все супер. Короче, наводим порядки, моем, протираем, прибираем, подметаем и... Отсюда вон нафиг. Да, потому что у нас сегодня праздник. Да, у мамы большой праздник. Если захочет, она вам чуть-чуть попозже расскажет. Но это, это вы увидите на другом канале, да? Видите, видите, Ксюха сейчас спрашивает, на какой канал? А знаете почему? А потому что у нас их два, друзья. Кто не знал, перейти по ссылочкам в описании, там второй наш канал. Называется «Жизнь Шиндяевых». Или можете просто написать «Жизнь Шиндяевых». Вот, у нас два канала. Там мы про жизнь снимаем, тут про дачу. Короче, кому интересно, что там у мамы случилось и почему мы сегодня это празднуем, Можете на том канале посмотреть, когда-нибудь ролик выйдет. Ну, я думаю, он уже вышел раз вы это смотрите. Да, вот. Короче, все, натираем, намываем, и на сегодня все. Но для вас, наверное, нет, еще не все. Так что не выключайтесь рано, никогда рано не выключайтесь. Лайк, дизлайк, подписка, комментарий. Все, все сказал, теперь точно стоп. Завтра, завтра продолжим это же видео, поэтому еще не все. Не выключайтесь. Друзья, случилась беда, спустило колесо, смотрите. Протерся вот в этом месте, не да или как эта штука называется, не знаю, я не буду умничать. Короче, протерся в этом месте. Сама камера нормальная, целая, то есть не дырявая, но вот в этом месте протерлась. И когда чуть-чуть наклоняется, тип спускает. Купили новую камеру, поставили на место и я решил проблему вот таким вот путем подсунул туда кусочек резины и сейчас по кругу герметиком залью, чтобы он не касался обода железного. Короче, восстановили колесо на тачане. Также, кто подписан на наш второй канал Женщин Шиндяевых, знает, что иногда мы здесь приезжаем не одни сюда, вернее, а с Барсетом Александровичем. Он проводит проверку, контроль качества и ставит печать своей левой лапой о том, что принял объект. ему не хватает только маленькой белой каски, а так в целом прям прораб. Начальника. Начальника, да. Маленькая начальника. Короче, кому интересно побольше Барсеты, смотрите на канале Жизнь Шиндяевых. Там мы про жизнь и про него тоже снимаем. Вот. Итак, тут еще не закончен объект, Барсет. Так что давай. Принимай то, что закончено. Да. В доме не так интересно, как на улице. Тут травка-то вкуснее. Ну А он обошел всю комнату, и обратно в дверь все я тут еще Мы пошли. я буду посмотреть? Да. Короче, гуляем с просенком, ждем родителей. Они мне сейчас спецодежду должны привести и начнем работать, потому что я забыл спецодежду. Сейчас мы вам покажем, как у нас мальчики наши верхушку будут ронять. Все, давайте смотрим. Самый верх роняют они. Круто, да? Осталось чуть-чуть Лебедка Сами Правильно, она не выдиралась, на ней. Друзья, всем привет еще разочек. Сегодня я на даче буду один. Это видео, наверное, будет продолжением того, что вы уже смотрите. Короче, я не знаю, как там Ксюня намонтирует у нас. Но, в общем, сегодня съемка будет на мою камеру, поэтому качество немножечко будет похуже. Но я буду стараться и свет ловить, и камеру ставить куда надо, если не буду про нее забывать. В общем, я сегодня приехал сюда пока что один. В обед, возможно, подтянутся родители, но это не факт. Короче, планы на сегодня, пока я здесь один, уже включил отопление. Сейчас будем пытаться прогреть с 14 градусов хотя бы до 20. Ну, я уверен, что это получится где-то через часик. Сейчас без 10.10, 14.2 на термометре. Сейчас покажу вам. Чтобы... А то вдруг кто-то не верит. И посмотрим, за сколько наша комната опять прогреется. И, короче, первое дело. Я начинаю глеить плинтуса. Я привез уже космофен. Это супер клей Но также буду промазывать жидкими гвоздями Короче, чтобы все было крепко Но космофет для того, чтобы сразу схватилось я не сидел, не держал, не ждал, пока жидкие гвозди высохнут И когда закончу с плинтусами А это, я думаю, сделаю быстренько Я отправлюсь разбирать дальше вышку нашу да? Вы помните? А, что вы помните? Вот, вот, вот, мы только что ее разбирали Сейчас я ее один продолжу разбирать Все, погнали! Я, кстати, забыл вам показать. Короче, уже час прошел. 18 градусов и на улице, и внутри. Вот. Температура и там, и тут растет. Это хорошо. Но там что-то ветрено. Там прям ураган иногда бушует. Ну, видите, по яблоньке по нашей. Итак, вооружился жидкими гвоздями. Вооружился космофеном. Берем плентуса и приклеиваем. В принципе, ничего интересного. Давайте, как Ксюха, попробуем сделать. Получится, нет? Ну, Что-то не получилось, друзья. Давайте еще разочек. Ну вот и все, дамы и господа. Пылин туса на месте. И в эту сторону тут немножко подмел. И туда тоже все уже на место сложил. Итак, друзья, нарисовывается новая проблема. Здесь сейчас чуть-чуть порядок навел. Ямку закопал и убрал лишний металл, который осилил. Трубу немножечко откинул. Трубищу, я бы сказал. И новая проблема какая? Все это забетонировано, представляете? Весь низ, вот это вот все, это бетон сплошной. Уголки вот эти вот, которые вертикальные, я думал, они вот в этом месте соединены. То есть я думал, это срочный уголок. А оказывается, оказывается, друзья, это цельной уголок. Он идет таким целым до самого-самого-самого-самого самого самого самого самого верха и уходит такой же цельной, самый-самый-самый-самый самый самый самый самый низ. В общем, сейчас приедет отец с болгаркой, мы посрезаем вот эти вот болты, как в прошлый раз. Гайки раскрутим и разберем две обвязки. Вот эту вот верхнюю обвязку разберем, все диагонали уберем. И у нас станут торчать только трубы и вот эта вот нижняя обвязка горизонтальная. Ее тоже разбираем. Наверное, вот эти вот диагональки тоже уберем. Нафиг они нам сейчас не нужны будут. И э, разберем нижний пояс. Если за сегодня мы все это успеем, будет супер здорово. А потом надо будет просто вот это вот все срезать вровень вот так вот. Потому что долбить этот бетон, чтобы там полметра еще уголка этого достать, ну его нафиг. Мы уже подолбили трубу и нам хватило. Короче, уголки эти будем просто срезать под ноль. Как я буду здесь долбить кессон, как я буду вот это вот все убирать, я даже не представляю. Теперь мальчишки выбирают вот эту лестницу. Она тоже высоченная. Саша держит, а папа внизу отрезает. Также они ее уронят. Высокая очень лестница. По этой лесенке забирались вот на эту вышку. Все, сейчас посмотрим, как они ее уронят. Ух ты! Огромная. Так, мне тоже надо отойти. <плёк> <плёк> Все. <плёк> <плёк> Сань, теперь остался наверху. Так, друзья, всем привет, снова опять я на даче, сейчас пока что один, сейчас подтянется отец и, возможно, мамка тоже приедет с ним вместе, и мы продолжим разбирать бак. Это уже третий день нашей разборки, сейчас я пока сюда летел, кстати, там стоял дед, собирал траву, я ему звоню, звоню, звоню, он трубку не берет, хотел деда еще сюда пригласить на чаечек, но не судьба, он здесь рядом с моей дачей траву собирает для кроликов, для своих, вот. Так что погнали. Сегодня опять что-нибудь будем делать. Сегодня в планах бак разрезать. Я надеюсь, вы хоть что-нибудь услышали. Сегодня у нас в планах постараться вот этот козырек убрать. Наверное, вот этот вот швеллер торчащий, трубы вот эти вот все И тут еще одна здоровенная труба подпирает бак, тоже постараться ее убрать Не знаю уж, что у нас получится из этого Вечером еще раз включимся, покажем вам результат, наверное Так как сюхи нету, снимать некому Да и в принципе, наверное, ничего интересного, чем мы тут болгаркой режем, да и таскаем туда-сюда все Вот, короче, приступаем к разборке бака Да, она держит, да? Все, пока не трогай, снизу стянете. А то шифер разорвется. Я боюсь, она уголки он тебе перевернет. А вот который на баке у нас лежат. Вс, не надо. Не надо. Она у меня повисла. Я знаю. Я... Она сейчас вот так вот то есть, туда упадет, она а уголки он тебе все. Ну что ты, отойди, я столкну ее. Зашел? Да. Не верю. Вс. Саня это сделал. А конечно, у меня здесь вторая рука. Здесь пусто. Вот там много очень трудно. Потом поспеть мы соберем его. Смотрю, а здесь нет ничего. Здесь уже все остальное а убирают. Вот этот вот квадратик есть? тоже Ваня отпиливает. Все это будет убираться сейчас. Все, заканчивают. Было у старого хозяина, сколько труда вложено, чтобы вот это все сделать. Такую высоту. Теперь сколько вложено труда у наших мальчишек, чтобы все это разломать. И так труд, и так труд. Ну, все, уже остатки там. Сейчас поближе подойду, покажу вам, ребятки. Вот эту тоже большую будете спиливать, да? О, вот эту стояла, стоп. Сейчас там остатки достает. Все. <плотно> Хотели уже все собираться домой, складываться. Но мальчишки решили разложить вот эти уголки. Все ровненько убрать. Потом уже будем собираться, говорит, домой. Сейчас все они это убирают. Очень все тяжелые, конечно. Четыре вот таких штуки только. И на них еще вон еще тяжеленные штуки наваренные. Вот это все делал хозяин. Под эту бочку заливал такой огромный фундамент. Just, just, не толкай, <coughs> <coughs> <Не> толкай. <coughs> Я его вес Так, ребята, хотела вам еще показать. Я и забыла совсем. Занималась своими делами. Мальчишки закрыли здесь уже яму. Тоже сняли вот этот лист металла. Здесь два листа металла. И они сварены между собой. И закрыли яму. Вот такая ямка закрытая теперь получилась у нас. Ну, извините, к сожалению, снять не получилось, как они все это несли, как закрывали. Но этот металл тоже очень тяжелый. Так что здесь не страшно будет, никто не провалится. А то даже эта же собачка забежит, не дай бог, вот так вот и провалится туда. Все, мальчишки закрыли. Теперь красота. Смотрите, что обнаружил. Короче, вот такая вот штукенция, мы ее сняли с самого верха. Это всего скорее противовес для насоса. То есть ну, насос качал, и это было противовесом. Все, естественно, сделано на подшипниках. Вы посмотрите, он до сих пор в идеальном состоянии. Офигеть, да? Представляете? Смазка, конечно, уже такая уставшая, старенькая. Резина, возможно, потрескавшаяся чуть-чуть. Но сам факт, все это крутится, все это не скрипит. Представляете, сколько лет все это стояло? Все гайки, болты раскрутились просто в одно мгновение, то есть без рычага, без всего, он просто ключом все вот эти вот гайки и болты раскрутил. Для чего? Для того, чтобы вот эту вот хренотень всю снять, потому что она просто нереально много весит, и мы ее еще вдвоем даже не осилили отсюда тащить. Короче, прикольно, прикольно. Вот такие вот подшипники вещенные, представляете? Главное, все правильно набить смазкой. И защитить от попадания влаги. И вот До сих пор, уж больше 40 лет, все это работает, крутится и вращается. Интересно.